Thank <laughs> you. Бэнкен Толовсон H95. 95 юбилею компания выпустила обновленную модель наушников. На сегодня это флагман компании. Овальная амбушюра на магнитах из натуральной мягкой кожи с пеной внутри. Чаши с поворотным механизмом для удобной посадки и комфорта. Размеренное распределение веса наушников на голове. Я тестировал их не один час без намека на дискомфорт. По ощущениям напомнили Bose 35. -е. Каркас из алюминия, износостойкое оголовье, улучшили управление наушников. Шумоподавление регулируется кольцом на левом наушнике, а громкость на правом. Разъем Type-C плюс разъем 3,5 мм. Наушники требуют прогрева, характер звука, фирменный и узнаваемый. Немного приукрашен, что придется по вкусу меломанам. Сравнивая с Bank Olufsen H9, звук сочнее и красочнее. По сравнению с теми же PX7 мне не хватало открытости на середине, но картина поправима фирменным эквалайзером. Автономность – одно из ключевых улучшений. Время работы до 38 часов, при выключенном шумодаве – до 50 часов. Обновили встроенные микрофоны, которые стали лучше работать для передачи речи и шумоподавления. Доступен режим Transparency Mode. Вы более отчетливо слышите все вокруг. Bluetooth 5.1 с APT. С низкой задержкой и меньшими потерями Как и остальные продукты Bank and Оловсен Это комфорт и престиж, а не аудиофильство Но в целом наушники интересные Приходи на прослушку и поверь своим ушам Салоны Soundmag открыты для прослушивания В Киеве, Днепре и Одессе